Уважаемый господин президент, уважаемые коллеги, я очень рад приветствовать вас в России и в Сочи, в столице будущих олимпийских. Прежде всего хочу вас поблагодарить за организацию работы в Гватемале и, разумеется, всех членов Международного олимпийского комитета за результат. Мы сделаем все для того, чтобы оправдать то доверие, которое оказано России и городу Сочи. Вы знаете, что... Задачи, которые мы ставим перед собой в ходе подготовки Олимпиады, выходят далеко за рамки э, самих спортивных задач. Для нас это хороший повод для развития юга России, для решения задач развития инфраструктуры и экологических проблем. Когда мы говорим об экологии, мы с сожалением констатируем, что до сих пор в почти полумиллионном городе нет. Ненормальные канализации, нет до сих пор э, ненормального электроснабжения. Все это ненормальная инфраструктура, все это предстоит решать в ходе подготовки к Олимпийским. Хочу вас проинформировать, что мы приняли решение, о окончательное решение о структуре всех органов, которые будут заниматься подготовкой к Олимпийским. Мы преобразуем Совет при Президенте по спорту Совет по спорту и подготовке к Олимпиаде. При этом Совете будет создан создана экспертная структура, в которую мы привлечем наиболее авторитетных представителей экологических движений России и международных организаций, тем, чтобы решения по возведению олимпийских объектов и по развитию инфраструктуры проходили серьезную, глубокую, профессиональную экспертизу и принимались предельно транспарентно и открыто. Текущей работы Совета будет заниматься президиум в главе с председателем правительства Российской Федерации. В этот президиум войдут ключевые министры Кабинета министров и представители других ведомств и общественных организаций, которые будут напрямую заниматься подготовкой к Олимпийским. Мы создадим и Оргкомитет по подготовке к Олимпийским играм, который будет непосредственно работать с нашими коллегами из Международного олимпийского комитета. Я так понимаю, что они сегодня здесь присутствуют. Председателем наблюдательного совета этой структуры будет вице-премьер, господин Жуков, он вам хорошо известен. Функции исполнительного директора будет, будет. господин Чедошенко исполнять, вот он здесь, и он тоже хорошо известен, поскольку занимался подготовкой нашей заявки к Гватемале. Мы приняли решение создать государственную корпорацию по подготовке к Олимпийским играм, которая будет заниматься как развитием инфраструктуры, так и строительством всех олимпийских объектов, с тем, чтобы нам ничего не потерять и не создавать избыточного количества различных коммерческих и государственных структур. Этим будет заниматься, как я сказал, одна государственная корпорация в голове с господином Ванченко. Мы Решили, что это будет именно государственная корпорация, поскольку все-таки значительные средства будут направляться из федерального бюджета, прежде всего, конечно, на развитие инфраструктуры. Но, разумеется, мы намерены привлекать большое количество бизнес-структур, частных компаний, и такие договоренности предварительно некоторые уже сформулированные в документах у нас имеются. Это примерно э, две трети всех затрат мы планируем э, э, э, за счет частных инвестиций. Особенно. Господин Иванович хорошо себя зарекомендовал как организатор строительный. Он возглавлял одну из крупнейших наших строительных компаний Транснефт. Мы договорились с депутатами Государственной Думы, что еще в эту сессию примем два закона. Один э, Олимпийский закон и второй, касающийся непосредственно этой государственной корпорации. Я надеюсь, что вот законодательное обеспечение тоже будет осуществлено в сроке без всяких сбоев. Я дал указание правительству Российской Федерации и администрации президента привлечь к этой работе администрации города Сочи и Краснодарского края с тем, чтобы при подготовке и принятии этих документов были учтены интересы граждан, проживающих в Сочи и в регионе проведения Олимпийских игр. Уважаемый истинный президент, мы очень рады вас видеть и надеемся, что наши контакты и с вами, и с нашими уважаемыми коллегами из МОК будут с этого момента регулярны. И мы очень надеемся на то, что... Они окажут нам необходимую поддержку, помощь. Со своей стороны будем стремиться к тому, чтобы в максимальной степени, безусловно, выполнить все требования Международного Олимпийского комитета. Извините за длинный монолог. Большое спасибо. президент, прежде всего я хотел бы вас поблагодарить за то, что вы принимаете нашу делегацию в ходе вашего пребывания в Сочи. Я также хотел бы воспользоваться этой возможностью, которую у меня, кстати, не было в Патемале, для того, чтобы лично вас поблагодарить. Я не успел воспользоваться даже телефоном, поскольку вы уже улетели, и официально вас поздравляю с победой Сочи лично. Я также благодарю вас за эту важную информацию относительно структуры тех органов, которые будут заниматься строительством Олимпийских объектов и подготовкой к Олимпийским играм вообще, а также относительно создания государственной корпорации. You count... И вы можете рассчитывать на полную поддержку Международного Олимпийского комитета э, в процессе подготовки к играм. You know, uh, как вы знаете, я назначил господина э, Жанна Клода Келли председателем координационной комиссии. Нет никакой нужны его представлять, поскольку он э, легендарный э, э, лыжник, горный лыжник. И у него также есть уникальный опыт по подготовки э, Олимпийских игр, в частности, в Эльбербиле, в Савое, Эльбер, в 1992 э, году. Он также являлся председателем Координационной комиссии э, э, подготовки игр в Турине и э, будет оказывать всю необходимую поддержку. А что касается господина Фели, то это просто ходячая энциклопедия относительно Олимпийских игр и, в частности, зимних видов спорта. Господин Кели и господин Фели уже встречались сегодня и вчера, имели хорошие контакты с вашими коллегами, с представителями вашей команды, и у нас есть здесь полная уверенность, но тем не менее есть несколько вопросов, которые мы хотели бы с вами обсудить.